Сегодня на телевидении и во всех СМИ постоянно обсуждается тема скорого конца света. А как вы относитесь к этому? От счастья неправы. Времени у нас действительно уже ни у кого не осталось. Но говоря так, я имею в первую очередь православных христиан потому как у мирских людей планы всегда громадьё, и они уверены, что будут жить на этой земле вечно. К тому же наше время настолько быстро текущее, что мы не только не успеваем давать правильную оценку происходящим событиям, но даже не успеваем следить за ними. К примеру, Вопрос о паспортах сегодня это уже вчерашний день. Сейчас на повестке дня вопрос о дактилоскопии и о непринятии электронных карт. То есть Петля на православных христианах зато затягивается все ту же. Так как же нам быть в подобной ситуации? Необходимо противостоять. Надо бороться. Надо нам всем свидетельствовать Христа на том месте, на котором поставил нас Господь. То есть кому-то протестовать в думах, кому-то стоять у государственных учреждений, Кому-то собирать подписи протеста, кому-то быть участником крестных ходов и так далее. Но всем нам необходимо помнить, что духовная сила православных христиан прежде всего заключается в молитве и посте, в постоянном призывании имени Христова в личном молитвенном подвиге. А, а молитва может быть самая разнообразная. Это и чтение Псалтирии по соглашению, это могут быть и акафисты, и каноны, то есть любое призывание Мирогорнего в помощь нам. И это нельзя откладывать ни на завтра, ни на послезавтра, ни на следующую неделю, потому как глобализационные процессы уже настолько приблизились к своему завершению, что у нас уже ни у кого не осталось времени на раскачку. А... К тому же мрак рода человеческого – Искушает сегодняшних православных христиан тем, что усугубляет и утрирует события и э, время. Э, допустим, некоторым он нашуртует такие слова, что «времени действительно ни у кого уже не осталось, так э, зачем же ломаться? Лучше пожить остаток дней в свое удовольствие». Это... Самая гнусная ложь, которую мог придумать сатана за семь с лишним тысяч лет своей ненависти к роду христианскому. Господь всех нас призывает к Себе и будет призывать до самой последней минуты, до самого своего второго пришествия, чтобы каждый из нас заключил завет со Христом и, взяв свой крест, последовать за ним, дабы распяться со Христом на Голгофе. И пусть мы не исполним полностью завет со Христом, пусть мы хотя бы положим основания, Господь примет наши основания, как исполнение всего завета, потому как Христос целует наше намерение. А завет наш со Христом состоит в том, чтобы в первую очередь отречься от документов. То есть от паспорта, медицинского полиса, пенсии, дактилоскопии и электронных карт. То есть всего того, что связывает нас с миром внешним. И всю надежду на спасение возложить полностью только на Христа. А формула спасения наших дней сегодня такова. Сегодня мы все идем в темноте, на ощупь. Пути не видим. И не знаем его. И нет таких, которые бы могли указать его. Но впереди Христос. И компас только один – вера. Сегодня наша основная задача – не заблудиться. Ведь мы сегодня все, как минеры на войне. Из которых выживает только один из десяти. Исходя из всего сказанного вами, сам собой напрашивается вопрос, а как понимать свой крест? Сегодняшнее наше православное исповедование свелось примерно к следующему. Надо прийти в храм, написать записки, оплатить их о живых усопших, купить свечей, приложиться к иконам, и отстояв службу, выпросить что-нибудь для себя у Христа. Для повседневной жизни. Господи, подай то. Господи, подай все. Как к зловскладу обращаемся. Казалось бы, мы все делаем правильно. Крестим, венчаем, отпиваем. А Христа, к сожалению... Не знаем не носим его в сердце своем а почему а потому что мы не знаем крестов своих а если и знаем то отрекаемся от них и при первой же болезни скорбе скорби душевные телесной спешим избавиться от них обращаясь к врачам или того хуже как страстенса то есть мы бежим с крестов своих, а с крестов не бегают, с крестов снимают. Мы, христиане, ждем встречи со Христом. А Он, как сказано в Евангелии, явится внезапно, как молния, и встречать его мы должны не в белых манишках, а в распитыми на крестах грехов своих, которые мы должны нести, следуя за Христом. А если мы крестов своих не знаем, то какие же мы христиане? И как мы последуем за Христом? Поэтому нераспитых Господь не заметит и пройдет мимо. Это и будет их приговором. В Евангелии от Матфея сказано так «Кто хочет по мне идти, отвержусь себе и возьми крест свой и следуй за мной». Это глава 16, стих 24. «А куда?» «Разумеется, на Голгофу, чтобы там сораспяться со Христом». Итак, крест свой – это прежде всего соразпятость со Христом. Крест свой ⁇ это и скорби, и страдания земной жизни. Притом у каждого они свои. Э, Но ну, не надо путать болезни разовые, от которых мы всегда пытаемся лихорадочно избавиться, от креста скорбей. Крест... Же Жаскорбей – это когда болит все и постоянно. Крест свой – это греховные недуги или страсти, которые у каждого из нас свои. С некоторыми из них мы рождаемся, как следствие греховной чаши родителей наших, другими заражаемся на пути земной жизни. Крест свой преобразуется в крест Христов, Потому что православный христианин считает своим долгом исполнение заповедей Христовых единственной целью своей жизни. И эти заповеди становятся для него крестом, на котором он постоянно распинает своего ветхого человека со страстьми и похотьми. А мы в лучшем случае всего лишь терпеливо переносим страдания на кресте Своем, забывая, к сожалению, о том, что нам еще необходимо и славить Господа за участь подражать Христу страданиями Своими. Ведь терпеливое несение креста Своего и есть истинное покаяние, как пишет святитель Игнатий Величинин, и добавляет, что без креста нет живого познания Христа. Что такое духовное видение? Этому в семинариях не учат потому как сегодня учителей таких нет. В наши дни такие учителя живут в горах, в лесах, в землянках, я это точно знаю, в затворах, в одиночестве. Духовное видение – это... Просвещенность от Духа Святаго. А Дух Святый стяживается вдали от мира, в уединении, в тишине духовной, в мире сердечном, в верении в волю Божию и в молитвенном предстоянии. И тогда открывается понимание сущности всего происходящего и в мире, и в церкви. Святитель Игнатий Влеченинов еще 150 лет тому назад писал это в Отечнике, страница 511 По причине Умножение соблазнов по причине забвения евангельских заповедей и пренебрежения ими всем человечеством желательно для хотящего спастись удаления от общества человеческого в уединение наружное и внутреннее. Что такое нравственность, о которой сегодня так много говорят и так много осуждают ее? В основном наша нравственная жизнь начинается с того, что мы свою жизнедеятельность и свою личность пытаемся оценивать с точки зрения Добра и зла. При этом мы замечаем в себе некоторые недостатки, от которых пытаемся избавиться, и на их место стяжать добрые качества, то есть добродетели. А на этом построена вся христианская аскеза да и вся христианская жизнь. Притом сегодня довольно часто крестятся люди взрослые, которые трезво оценивают свою ветхую жизнь и прожитую в страстях и пороках. Так вот, после крещения человеку необходимо начать борьбу со злом и прежде всего э, в себе самом. И в этой борьбе со злом и в утверждении в своей жизни добра человек никогда не чувствует себя достигшим наивысшего совершенства. Напротив, всякая победа, и всякий успех в нравственном совершенствовании открывает ему новые цели для достижения наилучшего и увлечет его к дальнейшим подвигам. Вспомните Евангелие от Матфея, это Нагорная проповедь, конец пятой главы, стих 48, где Иисус говорит, «Будьте совершенны, как совершен Отец Ваш Небесный. Итак, если нравственное устроение – это частный подвиг, то мораль строится на всеобщем сознании и совершенстве. То есть мораль – это нравственность, возведенная как бы в закон. К примеру, во многих наших учреждениях и даже иногда на улицах висят таблички И сорить», «не курить» и так далее, грозящие даже штрафами. И однако же все курят, ссорят, плюют. А вот обратите внимание на то, что в любом православном храме нет ни одной таблички «не курить», «не сорить». И однако же никто не курит и не ссорит потому что в храме действует закон нравственности, то есть всеобщая мораль. Притом и то, и другое, то есть и нравственность, и мораль, подчинены Духу Святому. Еще пример. Брак требует от мужа и жены любви, верности, уважения, взаимопонимания, смирения, терпения, сердечности и так далее. А разве это соблюдается? Поэтому у нас в стране почти 70% разводов. А возьмите духовенство. При рукоположении водиакона поставляемый должен быть женат. Притом невеста его должна быть соломудренной. И уж ни о каких разводах и речи быть не может. То есть здесь нравственность возведена в закон. То же самое было у нас и в дореволюционной России. В России разводы были запрещены, потому что все жили по евангельским заповедям. А Иисус говорит в Евангелии от Матфея, это глава 19 стих 6, «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Вспомните роман Толстого «Война и мир», где Пьер, чтобы развестись с Элян Куракиной, принял католичество, где разводы разрешены. Итак, глядя на количество разводов в нашей стране, можно сделать вывод, что мы уже сегодня в большинстве своем не православные христиане, а потенциальные католики. Мы русские, и не стоит нам забывать об этом и предавать забвению тысячелетнюю веру отцов наших, их образ жизни, законы и обычаи. И тем более негоже нам равняться с еретиками, И пока в каждом из нас живет частица Святой Руси, любой антихрист зубы об нас сломает. Какая же связь между историческими событиями и тем, что происходит сегодня в мире и в России? Сегодня... Когда мир приходит к своему концу, становится совершенно ясно, что в основе всех исторических событий лежат не материальные причины, а причины исключительно духовные. И война мирового правительства против России – это, прежде всего, война духовная. Ведь, чтобы уничтожить Россию, злые силы пытаются в первую очередь уничтожить в ней православие, то есть оплот противостояния антихристу. Потому как... Все самое лучшее в России произрастает и освещается Церковью и Духом Святым. Что такое осуждение и в чем оно проявляется? Один из современных старцев сказал так. А на путь спасения встать легко. Только дай слово, что с этой минуты ты никого и никогда не будешь осуждать. Посмотрите, как без осуждения распояслось в сегодняшнем мире. Осуждаем все и вся. Осуждаем родных, близких, соседей, друзей, коллег по работе, начальство, править осуждаем утром, в обед, вечером. Не осуждаем разве только тогда, когда спим зубами к стенке. А истоки осуждения состоят в том, что мы, сами, будучи серы, перепачкав всех черной краской, на этом черном фоне кажемся себе белыми, положительными, богоугодными, ну, а если мы, христиане, давайте вспомним, как Евангелие относится к осуждению. Допустим, первое, Евангелие от Матфея. Не судите, а не судимы будете. Каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, Такое и вам будут мерить. Это Нагорная проповедь, глава 7, стих 1 и 2. Вот иногда говоришь, ну зачем ты осуждаешь? Чаще всего слышу такой ответ. Я не осуждаю, я правду матку в глаза режу. Вот в 30-е годы прошлого века через эту самую правду матку, которую резали в глаза, а чаще всего за глаза погибли миллионы русских людей. Евангелие от Марка. Если не прощаете, то и Отец ваш Небесный. Не простит вам согрешений ваших. Это глава 11, стих 26. Вот мы приходим на исповедь. Исповедуемся. Священник прочитал нам разрешительную молитву. Мы пошли к чаше, присестились, а обречения не получили. Почему? а потому что перед исповедью мы сами кого-то не простили. А вот если бы мы перед исповедью пошли бы и попросили прощения у того, кто нас обидел, а потом бы пришли на исповедь, и священник нам прочитал разрешительную, а потом бы мы пошли и причастили святых даров Господних, и вот тогда-то мы бы уже пошли, прошли, и травы бы не помяли. Евангелие от Луки. Не судите, и не судимы будете. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Это глава 6, стих 37. Ну, здесь что-то прибавить и убавить просто нечего. Настолько все полно и ясно сказано. Здесь только одно надо исполнять. И последнее Евангелие от Иоанна. Здесь надо сделать небольшое вступление. Это глава 8. Она чаще всего называется по содержанию этой главы «Христос и грешница». Вот замечательный русский художник Василий Поленов в 80-е годы XIX века написал прекрасную картину с таким названием «Христос и грешница». Если будете в Третьяковской галерее, обратите внимание на это полотно. Итак, фарисеи приводят к Иисусу, Женщину, взятую в прелюбодеяние. То есть, возьми не муж. И говорят. Моисей написал нам. Таких побивать камнями. Ты что скажешь? Да, действительно. Во второзаконе, глава 22, сказано так. Выведи такую застан и побей ее камнями дабы исторман грех из Израиля. Неплохой закон. Он бы нам сегодня в России не помешал бы. Итак, фарисеи ставят Иисуса как бы в безвыходное положение. Он не может сказать ни да, ни нет. То есть, если, допустим, он скажет, ну что вы, помилосерствуйте, не надо побивать женщину камнями, помилуйте ее. Они ему скажут, да ты что? У нас же закон от Бога через Моисея. Ты -то тогда от кого уступаешь? И, конечно, Иисус не может сказать, исполните законы и побейте ее камнями, они а в одну горло зарут ему в а твоя любовь-то. И тогда Господь говорит, ну что же, тот, кто не имеет этого греха, первый брось на нее камень. И дальше евангелист говорит, и они обличаемый совестью, разошлись один за другим, начиная от старец до последних. И остался Иисус и женщина вдвоем. Иисус спросил, жену: никто не осудил тебя? Никто, Господи. Ну и я не осуждаю тебя. Иди и больше не греши». Это глава 8, стих 11. А через четыре стиха, уже будучи в храме, Иисус, это глава 8 стих 15, Иисус обращаясь к иудеям, говорит, вы судите по плоти, я не сужу никого. Ну вот всем наше христианство. Оно эм, в уподоблении Христу. Но если наш... Господь, Иисус Христос никого не осуждает. Почему мы-то всех равняем налево и направо? Ведь осуждение ведется на бесах. А бес видит в другом, только свое творчество. Ну, к примеру, допустим, мы говорим, вот этот человек лжец. Это что такое? Это наш лживый увидел своего приятеля. Привет. Или мы говорим, вот этот человек «Блудник, это что значит?» «Это значит, наш блудный увидел своего коллегу. Здорово!» «Вот святые отцы, они же никого не осуждали. Они жили в духе святом, и потому во всех видели ангелов. Вот вспомните нашего замечательного русского святого, преподобного Серафима Саровского. Как он встречал всех к нему приходящих! Радость моя!» Вот представляете, если бы мы вот так встречали бы всех, с такими словами, радость моя, и близких, и дальних, и так далее. Россия давно бы уже была бы на седьмом небе. Правда, к нему однажды пришел посетитель, которого он выгнал. Это был, видимо, единственный случай в его жизни. А пришел к нему никто иной, как... Декабрист Пестель, люто ненавидевший Россию, и пришел для того, чтобы взять благословение на то, чтобы свернуть царя. Вот преподобный его и в шею. Итак, никого не осуждайте, потому как... Когда вы осуждаете, то в первую очередь обличаясь сами. Потому что те грехи, которые вы наиболее ярко и выпукло видите в других, они вам наиболее всего и свойственны. Аминь. Ваше отношение к электронным картам? Об электронных картах Сказано уже предостаточно. Поэтому постараюсь быть как можно короче. Во время Второй мировой войны на воротах Освенцима было написано «Оставь надежду всяк сюда входящий». Так вот, православный христианин который возьмет электронную карту пусть навсегда оставит надежду войти в царствие небесное но ведь люди чрезвычайно сильно зависят от обстоятельств и условий жизни согласен но чтобы стать свободным, надо в себе преодолеть страх смерти. Только тот, кто не боится смерти, всегда будет свободным. В рабстве удерживаются только те, кто боятся смерти. Об этом говорит и апостол Павел, перечисляя причины явления Христа в мир, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Это послание к евреям, глава 2, стих 15. Только не подумайте, что я всех призываю к этому. Моги вместить, да вместит. Вы удалились от мира внешнего. Скажите, пожалуйста, что такое одиночество? Это так меняет человек, то есть быть одному. Мы чрезвычайно подвержены влиянию всякого человека, с которым сводит нас Господь. А ведь внутренняя духовная жизнь всегда одинока. Это аксиома религиозная. Только в одиночестве нет лжи. Господь называет пшеницей тех, кто вошли в Царство Небесное. Но как понимать пшеницу в наши дни? Один из современных старцев сказал так. Сегодня... Ад переполнен, а рай – пустыня. Мы уже не пшеница. Пшеницу Господь давно собрал в закрома своей. Мы лишь отдельные колоски, оставшиеся после жатвы, разбросанные по всему полю земли. И как когда-то, накормив пять тысяч иудеев в пустыне близвифацаида хлебом небесным, Иисус благословил апостолов собрать все остатки еды и набрали 12 так и сегодня Господь благословляет ангелов подобрать все оставшиеся на поле колоски. Вот и собирают ангелы то в Москве, то в Костроме, то в Чебаркуле, не тысячи не сотни, и даже не десятки, а единицы из единиц. Успеть бы стать колоском, ведь еще отец Серафим Роуз писал 30 лет тому назад. Сегодня уже позже, чем вы думаете. И мы убеждаемся в этом почти ежедневно. Потому как видим, что уже не при дверях, уже в дверях. Отче, расскажите немного о себе. О себе скажу так, что мысль о скором уходе стала почти неотступной. Конечно, молитва и волевые усилия часто помогают преодолеть немощи и болезни. Но в этой жизни. Всему приходит конец. Карантин как-то записал такую фразу «старость – сестра болезни». По-человечески, а главное ради покаяния, кажется мне, что нужно было бы пробыть еще более-менее здоровым и трудоспособным, то есть обслуживающим самого себя, еще года два-три. Но зависит ли что от нас. К тому же я сейчас пребываю в состоянии самой глубокой благодарности промыслу Божьему о себе. И в первую очередь за трудные дни, больше, чем за легкие. Потому как в страданиях рождается мудрость. Вы монах, подвязающийся в миру. Чем отличается ваша жизнь от живущих в монастыре? Правило первое. Всегда надо заставлять себя быть мирным со всеми. Именно заставлять. Чтобы никого не огорчать, не раздражать. Боязнь огорчить человека – это и есть собственно христианство. Правило второе ⁇ всегда говорить, как бы всматриваясь в себя, чтобы не было лжи, лицедейства, человекугодия, лицемерия. Чтобы всегда была голая правда. Третье. К тому же, правило инока – это молитва непрерывная, включая ночную. В ночной молитве лучше всего читать псалтире и обязательно при свечах, и ни в коем случае при электрическом свете, потому как Электричество и молитва – вещи несовместимые. И, и правило четвертое – всячески беречь себя от женского пола. Крайне остерегаться и избегать встреч с родными, близкими бывшими друзьями, потому как это мир лукавый и всегда готовый к осуждению. Как вы видите современный мир? По имену Снегина Сергей синин писал, Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Чтобы сегодня увидеть современный мир, надо от него отойти. И тогда откроется, что сегодня мир уже не лежит возле, а захлебывается от зла. И люди..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 ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке силою и славою великую. Это Евангелие от Луки, глава 21, стих 25-27. И 21 век, век небывалых насилий над совестью человека, притом в наше время – Попраны все права человека, хотя мы только и слышим многоглаголевые речи о защите человека и его прав. Еще одна характернейшая черта сегодняшних дней. На улицах больших городов почти невозможно найти место для автостоянки. Чрезвычайно опасно и трудно проезжать по дорогам, от множества машин, от сумасшедшей скорости, с которой все стремятся ехать. Получается картина страшной изолированности всех от всех, невозможность спокойного контакта, почти нигде нет тихого места, общий ритм жизни неестественно быстрый и нервный. Люди теряют способность к спокойному досугу, к простой дружбе, к незаинтересованному общению между собой. Так много отчужденности, отрезанности, отторженности, и тысячи и тысячи впадают в жуткую пустоту и глухое отчаяние. И однако же храмы стоят полупустыми. Что такое отчаяние и как с ним бороться? В конце своей жизни мне, конечно, хотелось бы увидеть мирную, но довольно убедительную победу добра во всем. Но, к сожалению, со всех сторон постоянно приходят вести скорее о дурно. Мы не располагаем силами не прекратить в миру того, что нам представляется злом, не освободиться от печали за окружающую нас действительность. Обратите внимание, как прочна ненависть в людях, хотя были предприняты многие усилия преодолеть ее добро. И все же принцип жития моего в последние годы таков. Не отчаивайся. Что такое смысл жизни и как обрести его? Когда я смотрю на мир внешний э со стороны, то вижу во всем абсолютно невозможное. Ну вот, к примеру, почему некоторые которых большинство не хотят верить в жизнь вечную, а верят в смерть? Почему другие, которых меньшинство, не хотят верить в смерть, и для них воскресенье – очевидность? По-моему, кто-то не совсем мудрый Сказал так Блажен, кто верует Тепло тому на свете Носить в себе Веру в Бога любви Значит всегда страдать За невзгоды возлюбленных Потому что без любви Все бессмысленно И жизнь, и смерть и счастье, и горе. Итак, цель нашей жизни – в обретении смысла. Потому что все большее и большее число людей уже не видят смысла в жизни. И когда это наблюдаешь у стариков, стоящих перед лицом смерти, то еще не так поражается душа. Но когда... Молодые люди, у которых едва открылись глаза к осознанию данной им жизни, впадают в отчаяние от видения царящего в мире зла, тогда печалится сердце глубоко. И нет путей помочь Когда удовлетворено стремление к материальному комфорту, когда они уже не видят ценности в этом комфорте, тогда главным образом ощущают они бессмысленность своего существования и отказываются принять эту бессмысленность. Притом множество молодых томятся жаждой правды, желанием помогать людям, но не имея в самих себе Видение, как должно построить эту лучшую жизнь, они скоро падают духом. Итак, одной из самых важных проблем сегодня становится открытие подлинного смысла нашего явления в мир. Кто такое грех? Грех ⁇ есть разрыв между нами и Богом. А следствие греха ⁇ стыд, скорбь, пустота, боль душевная. Оставлю. И невероятное презрение к самому себе. И понимание того, что ты действительно хуже всех. И клятвенные желания никогда более не совершать греха. Но для этого необходимо обязательно взять эпидемию. Обязательно. Это ведь как в миру. Допустим, человек совершит какое-то преступление, а потом раскаивается. И раскаивается искренне, сердечно. И все это видят. И следствие, и суд. И однако же ему дают 10 лет строгого режима. А так как мы грешим постоянно, вот святый праведный Иоанн в дневниках пишет так, что мы за один день можем нагрешить столько, что не отмурим за всю жизнь. А каемся мы редко, из прохладцей, и потому сумма грехов наших отлучает нас и от благодати Божией и от царствия небесного. Вот в дореволюционной России в большинстве мужских монастырей был такое правило: если монах на исповеди не плакал. Его причастию не допускали. Как вы относитесь к переводу всей служебной литературы нашей церкви на русский язык? Священное писание Псалтирии вся служебная литература с греческого на кириллицу официальную славянскую азбуку и, следовательно, официальный славянский язык был сделан святыми отцами в X веке. Перевод священного писания и псалтирия на русский язык был сделан в середине XIX века профессурой Московского университета, так называемым библейским обществом, связанным с одной из многочисленных масонских лож в России. Так что говорить о благодати Божией на русском переводе не приходится. К тому же люди, требующие перевода всей служебной литературы на русский язык, к Богу никогда не приблизится. Это говорит лишь о полном отсутствии у них какого-либо смирения, послушания, страха Божьего. Это характеризует их, как людей чрезвычайно дерзких и вряд ли готовых, добровольно, взяв свой крест, последовать за Христом на Голгофу, дабы Сораспятся с Ним. Аминь. В чем причина отхода большинства людей от церкви? На Западе, где люди живут в большом комфорте и при повышенном материальном благополучии, у них снижается духовные потребности а, и духовное сознание. То же самое сегодня происходит и в нашей стране, хотя этого и должно было бы быть. То есть, нормально было бы не останавливаться ни на каком уровне материального благополучия, а в первую очередь искать единственного Бога, и, в частности, Христа. Хотя я знаю много состоятельных людей, которые умеющих совмещать веру, материальное благополучие и нужды Церкви. Еще пример. Большинство моих знакомых, уехавших на Запад в 90-е годы и даже раньше, сегодня изъявляют желание вернуться в Россию. Именно по причине духовного совершенствования, которого они там не находят. что такое молитва и как она творится. Очень многие, если не сказать большинство, понимают молитву как стояние перед иконами с произношением веками утвердившихся текстов. То есть, утренних и вечерних молитв, псалмов, акафистов, канунов и так далее. Конечно, и к такой форме молитвы можно привыкнуть и выполнять ее на каждый день. Но этого совсем недостаточно. И такая молитва вовсе не исчерпывает Понятие о молитве. Ведь предстоять пред Богом – это не значит стоять перед иконами. Но чувствовать Христа в своем глубоком сознании в душе, в сердце, в уме, в памяти своей. Господь есть полнота, и Он наполняет нас Собою. И если мы не чувствуем внутри этой полноты, то значит мы пока далеки от Христа. Ведь вся жизнь христианина состоит в том, чтобы наш ум и сердце полностью были заняты Христом. То есть, чтобы Христос стал нашей жизнью. Собственно, этого только Он ищет от нас. Итак, молитва – это, прежде всего, всегдашнее пометование Бога. И чтобы сегодня не заблудиться и найти верный путь ко Христу, лучше всего просить об этом Его самого. Господи, Ты сам научи меня всему, и дай мне радость познания Тебя и путей Твоих. Научи меня воистину любить Тебя всем моим существом, как Ты заповедовал нам. Устрой мою жизнь так, как Ты сам мыслишь обо мне. Аминь. Ваше мнение о неоязычестве? Когда беседуешь с неоязычниками, выдающими себя за мудрецов века сего, претендующими на всезнайство, в силу которого якобы настанет время блаженства людей на земле. На самом деле все эти люди – Возлюбили тьму Паче света. Не видеть своей ограниченности, своего самоосуждения на вечную смерть, подобно животным, не сознавать, что человек не ограничивается пределами временной жизни на земле, не сознавать предстоящего выхода в дивно открывающуюся нам вечность через Христа, есть по существу глубокий мрак неведения о том, что есть человек. То есть все их рассуждения ведутся на уровне плоти. В этом отношении наша эпоха есть такой бросок назад к первобытному строю, культу плоти и страстей, что задаешься вопросом «А почему, собственно, неоязычество?» Пусть уж копают еще глубже и объявят себя неонеандертальцами, потому как там и вера была еще круче. Ведь доказательством истины служила простая дубина. Как вы относитесь к засилию наших городов азиатами? Когда я бываю в Москве, в которой я родился, вырос и прожил большую часть жизни, в которой родились мои родители, бабушка и даже прабабушка по отцовской линии. в которой сегодня живут мои дети, внуки, правнуки. Так вот, я совершенно не узнаю своего родного города. Это уже не Москва. Это какой-то огромный мегаполис, не имеющий Своего лица, ни своей внутренней культуры, ни своей какой-то национальной особенности. То, что наша Москва сегодня заполонена всевозможными кавказцами, таджиками и прочими азиатами, сшедшими с гор, мы в этом, к сожалению, сами виноваты. Вот большинство наших просительных молитв к Господу заканчиваются такими словами. И избави нас от нашествия иноплеменных. Но мы же предали Христа. Мы его забыли. Мы его разменяли на Мамону. Вот Господь и попустил нам нашествие на племенных, как во власти придержащей, так и в повседневной жизни нашей. Когда-то Федор Михайлович Достоевский, характеризуя русского человека, писал так, Русский, значит, православный. А если не православный, так и не русский вовсе. Что такое икона? Икона – это преображающая сила, особенно в наш век, когда утерян дух, когда утеряно чувство красоты, когда само понятие красоты стало расплывчато, неуловимым. Говорю это как бывший профессиональный художник, член Союза художников Москвы. В наше время произошло странное перерождение. Чем страшнее уродство, тем оно ближе душе зрителя или слушателя. Древний культ красоты и гармонии стал неудобоваримым для новых людей. От слова «культ» имеется в виду культ божественного, происходит слово культура. И вот культура почти исчезает с лица земли, и на ее место нагло лезет так называемая техническая цивилизация, и как следствие ее материальное благополучие. И как следствие всего этого повальное падение, духовной жизни, что мы сегодня и наблюдаем в нашей стране. Как Вы трактуете события, происходящие в мире, и политику мирового правительства? В наше время активно реализуется давно и широко задуманная программа порабощения всего человечества мировым правительством. И государство, как нечто целое, организуется все более и более рационально, тогда как все меньше и меньше остается место для индивидуальных устремлений человека. То есть общее подавляет честное. И вырваться из этой общей зависимости это и значило бы победить мир. Отче. Несколько слов о милостыне. Схи.. И романах Самсон Сиверс писал «Надо научиться быть милостивым. Милостыня выше затворничества, потому как затворник все делает для себя и ради себя. Он не в силах делать добро людям, у него нет такой возможности. А у мирских людей есть помогать и сострадать. Вот святитель Григорий Богослов, патриарх Константинопольский IV века, писал так. Спастись легко, раздай все и спасешься. Будьте добры. Еще раз о молитве поподробнее. Обычно между нами и Богом стоит стена. И она бывает такая непроницаемая, что мы о Бога не слышим. И Он не слышит нас. И это самое страшное. Так вот, наша задача в молитве – сломать эту стену. А она ломается только тогда, когда в молитве участвует сердце. Вне сердца молитвы вообще нет. Молится только ум, а он, как всегда, молится механически. И еще. Почему наша молитва чаще всего бывает лишь чтением или, того хуже, вычитыванием? Потому что наша совесть бывает омрачена чем-нибудь, или каким-либо грехом, или неоправданием кого-либо. Стало быть, надо тут же сесть за стол и начать писать исповедь, тщательно вспоминая все мелочи последних дней. То есть найти причину того, что нас лишает способности и права молиться. И причина всегда бывает найдена. И тогда включайте сердце, и молитва польется само собой. К тому же Богу ведь нужно сердце наше. Не молитва именно, а сердце. И его надо так переделать, перестроить, смягчить, Сделать наше сердце пылающим огнем, огненным, огнеобразным. Ведь разговор с Богом – это огонь. И этот огонь очищает, обновляет, оживляет, делает человека новым, здоровым, крепким, выносливым, энергичным. А показатель того, что Господь услышал нас – это мирность, тихость, тихая радость. Подводя итог всему сказанному, прошу у вас несколько слов о монашестве. Монашество – это мученичество. Монах – это мученик, только бескровный том о наших днях сказано так. Взамен мученичеству кровью явилось мученичество совестью. Монашество – это бесконечное самопринуждение. Это, собственно, и есть мученичество бескровное. Монашество – это бесконечный труд, подвиг. К тому же монах – это нищий но чрезвычайно аккуратный человек. Потому что неряха или нечистоплотный имеет и такую же совесть. Кто внешне аккуратен и чист, у того прибранная совесть. Это психологическая истина. Аминь. И последнее. Отче. Отвечая на все предложенные вам вопросы, вы практически нигде не ошиблись. Ни в ответах, ни в своих словах. Чем это объяснить? Вероятнее всего тем, что я говорил исключительно из опыта. То есть из опыта своей прошлой светской жизни, монашеского опыта и многолетнего духовного опыта жизни, во Иисусе Христе, в постоянном уединении и удалении от мира внешнего. К тому же, когда разговариваешь с многотысячной аудиторией, при том, которую ты не видишь, то ошибаться непозволительно. Это ведь не застольная беседа. Аминь.